Как дельфины, мы уходим в плаванье, Ища вторую половину, Ища стопить сильную спину, Я жду опять, когда не будем, как они, мы притворяться сильными, Или боятся быть некрасивыми, похоже, одно и то же, нам же нравится одно и то же, смотреть в окно, искать людей, искать, я знаю, как-нибудь мы перестанем ссориться, ошибки прошлого так несложно, но пожалуйста, давай сейчас останемся искать на. Одно и ту же, Смотреть в окно Искать людей Искать Как здорово Что мы остались в тишине Размышлять над крышей, Как эти голуби Открой глаза Я принимаю все в тебе Говорю и смотрю назад